Короче говоря, Apple с AliExpress. Обязательно досмотрите это видео до самого конца, так как в нем будет объявлен конкурс. Это была пятница, было скучно. Артем уехал на дачу, а я только вернулся с дачи. и у него не было интернета. Обидно. Начал думать, чем бы себя занять. Придумал. Закажу классных товаров с AliExpress. Ну а что? Недавно у меня запутался шнур для iPhone. Сгорел один Powerbank, а другой взорвался. Видимо, быстрая зарядка через микроволновку и тостер, вправду не работает. Зашел на AliExpress, открыл поиск, выбрал... Нужные товары. Заказал, оплатил, подождал. Через минуту в окно постучался курьер. Сказал, что прилетал из Китая в Америку и решил забросить посылку ко мне. Сбросил посылку. Круто. Открыл пакет, достал гаджеты. Они были неплохо запечатаны. Взял нож. столовые Перочинный же Артем на дачу забрал. Парники подвязывать. Распаковал первую посылку, вторую, третью, сел на пол, начал рассматривать, что заказал поподробнее. Это были гаджеты от китайской компании Югрин. Все было запаковано в очень качественном стиле, Неожиданно. Решил начать с белых загогулинок. Распаковал пакет, высыпал на стол, не нашел инструкцию. Обидно. Спустя пять минут понял, что к чему. Оказалось, что это штуковина, которая предотвращает разрыв шнура для зарядки iPhone и пэд, макбук и а даже USB для Android. Решил проверить эти штучки в деле. Они действительно не позволяли кабелю согнуться и порваться. Круто. Дальше шла коробочка с держателями для шнуров разных видов. В экологически чистой упаковке, кроме двух черных сосисок, ничего не было. Снова забыли положить инструкцию. Блин, да что ж такое? Начал думать, куда их приклеить. Придумал. Наконец наклеил одну штучку. Себе на лоб. Two hours later. Неудобно, переклеил на тумбочку, повесил все свои шнуры, стало удобнее пользоваться, эргономично. Кстати, сами держатели выполнены из приятного на ощупь прорезиненного покрытия. Держать такую штукенцу в руках одно удовольствие. Последним на очереди power bank на 200 тысяч миллиампер. Стоп, Насколько? сколько? Последним на очереди power bank на 20 тысяч миллиампер. Объемненько. Распаковал, снял пленочку, не был в шоке. Наконец-то в комплекте к аксессуару прилагалась инструкция. Всегда мечтал выучить китайский язык. Powerbank помещен в прорезиненный с двух сторон корпус, причем на лицевой части он покрыт пупырышками. Самое крутое ⁇ это встроенный шнур для зарядки iPhone и iPad. Также имеется обычный порт USB и microUSB для зарядки самого Powerbank. А уровень заряда отображается четырьмя лампочками, прямо как у меня в комнате. Решил посмотреть, как будет смотреться пауэрбанк в условиях города. Я оделся, обулся, одел шляпу. Шляпа не подходила. Снял шляпу. Взял пауэрбэнк и айфон. Еще что-то забыл. Выложил шнур для айфона. Ведь в заряднике он же встроенный. Посмотрел на себя в зеркало еще раз. Вот теперь идеально. Выйдя из дома, я заметил, что Powerbank притягивал к себе внимание абсолютно всех людей, особенно девушек. Может потому что он такой огромный и напоминает кошелек, в котором куча денег? Может быть. Под вечер вернулся домой, Разулся. умылся, оделся. Взял шнур с держателя на тумбочке, включил свой iPhone в зарядку, защищенном от поломки кабелем, улекся, начал смотреть с мишариков. Как вдруг вспомнил, что забыл поставить на зарядку свою зарядку. Но тут же подумал, что Powerbank имеет батарею на 20 тысяч мА. При этом он относительно легкий, удобно помещается в карман брюк, в рюкзак и в сумку и разрядить его будет крайне непросто в этот же момент позвонил артём до по ну, да, и другие штуки тоже пришли так, отлично. А как тебе гаджеты? распаковал посмотрел они реально крутые даже успел сегодня сделать на портативке гравировку с моим именем так он у нас для а он что был для розыгрыша На ничего сейчас уберу гравировку за маской думаю победитель нашего конкурса точно ничего не заметит короче говоря apple с алиэкспресс Привет, тули! Пока Артем отдыхает на даче и подвязывает парники, я проведу за него конкурс. В этот раз мы разыграем Power Bank от Q-Green, а также крепление для защиты кабеля Lightning от потертостей и поломов. Все условия розыгрыша максимально простые и находятся в описании к этому видео. Итоги конкурса подведем в прямом эфире на канале 7 сентября в 18.00 по московскому времени. Мы очень старались над этим видео. Оцените его лайком, а также подписывайтесь на наш канал, если вдруг еще не подписаны. Благодарим за просмотр. Чао-какао!